Что-то ничего не видно, да? Так, сегодня 5 февраля, если я не ошибаюсь. Я нахожусь... Добрый день, друзья. Доброе утро. Что мне показывать ничего? А, что? Доброе утро, друзья мои. Сегодня 5 февраля. Я нахожусь в помещении запасного выхода. Хочу спуститься в подвал, чтобы посмотреть, как там обстоят дела по поводу тех не горячих, но оранжевых точек. Так, это у нас, а, это подача воды по поводу пожара. Так, вот эта дверь на улицу, которая на запасном выходе, сейчас я пришла с фонариком, висит замок вот такой ржавый, и Перекрыто вот такой железякой уголком. То есть его открыть вообще-то теоретически возможно. Паутина. Паук. Не боюсь я паутина, короче. Ничего не обукать. Выключатель какой-то тут такой. Смотрите. Ой. Включатель. Что-то он Включать должен быть. Ну ладно, едем дальше. Так, это, видимо, обратка, что ли, тепла. А я горячущая, блин. Горячая. Она туда идет, оттуда дует холодяка такая, он оттуда-ка. Не видно, он оттуда дует холод. А эта батарея горячая очень сильно. Это обратка, наверное. Потому что с той стороны подачи. Ничего не понимаю, но хочу понять. Так, едем дальше. Вот он у нас подвал. Видим. Мы в подвале лесенки. Я хочу эти к стояку, который под туалетами. Прислушаемся. Кто не капает. Кто там? Выходи, подлый трус. Никто не выходит. Довольно прохладно здесь. Обещают большие морозы, поэтому я остерегаюсь. Так. Поэтому я остерегаюсь. Вот такая здесь. Я Игоря просила, чтобы он мне заткнул. И все. Вот эту дырочку-то, из которой выходил холодный воздух. Он говорит, я заткнула, но туда всё ушло. Еще он заткнул. Оно туда типа упало. Он, наверное, заткнул с той стороны, я посмотрю сейчас на улице. Вот этот лед, который меня напрягал, он растаял, между прочим. А вот здесь вот... Где? Где? Где не вижу. Маленькая одинка есть и капает. По стояку капает. Стояк сырой. И сырой, сырой потолок. Вот он. Вот. Капает, капает, капает, поворачивает и капает вот сюда, вот на, фон, ну, на, на пол, короче, в землю уходит. Но лед растаял, тогда лед прикасался прямо к трубе. Сейчас я подойду в ту сторону. Под ванной. Что творится? Да Игоря просила... Фу, блин, паутина. Прямо в нос. Игоря просила заткнуть дырку -то с той стороны с улицы. Сейчас пойду на улицу, посмотрю, что творится. А вот здесь журчит. Что тут журчит? Журчит. Сейчас еще раз покажу, что тут журчит. под ванной. Стоять дырка. А, вот что журчит, смотри. Вот она тут не до конца подходит. Капелька-капелька прямо вытекает рядом и обмерзает. Хотя здесь окошко тоже закрыто, но закрыто кирпичом там нету. Что-то сверху капает еще. И тоже вот как бы сыровато все тут. Сыровато на трубах. Вот это вот у нас. И капает довольно активно Ну, если смывают, там, понятно, что оно активно капает Еще раз посвящусь Еще раз туда тут моется, что ли? Вот И туда течет Течет прям под фундамент Фундамент-то поплывет время от времени Будем плавать потом Так Хотя тут строили, наверное, военные ракетчики Бункер целый перезут Так, фиг его знает Так очень интересную подпорку я обнаружила. Подпорка. Главное, тоже обратка, ну, вода отведения. И тоже сыра. Течет ка со всех этажей, сюда-сюда капает, капает, капает. И вот здесь вот под, по этой гнилой дощечке стекает. Ой, блин, я ж не переобулась. Ай-яй-яй-яй-яй. В новых-то сапогах, Любовь Ивановна. Как не стыдно. Ну, короче, здесь сыро. Тихонько капает. И вот эти капельки, они уходят в зиму. Так, все. Я удовлетворена обходом. Теперь я пойду на улицу, посмотрю, как выглядит то пальто, которое Игорь якобы туда заснул. Что ты думаешь, я ведь все равно проверю.